Артюр Рэмбо Вечерняя речь Ангелок под рукой у того, кто стрижет. Сиднем жизнь провожу с кружкой для возлияний, с трубкой фирмы Гамбье, шею выгнув, живот, словно парус, надут ветром праздно шатань. Будто свышки ожжет голубиный помет. Тысячи дорогих есть со мною мечтаний, от а чего лишь на миг сердце малость взгрустнёт. Словно за баланин вытек сок прорастаньи. И потом, воротясь на порог, Осушив кружек сорок почти И отнюдь не сиропа, Направляюсь к кустам, Где начнется отлив. Нежно, чем ли Господь Кедра, древе и сопа? Я мочусь, высоко Небеса окропив. При напутствовании важном деле от